Всем привет! С вами как всегда надежный канал с надежными и честными отзывами, основанными только на личном опыте, с применением логики и здравого смысла. В этом ролике обращу ваше внимание на особенностях топливного бака бензиновой Audi A8 в кузове D2 и расскажу как сдуру не убить бензонасос, как я лоханулся на своем опыте некоторое время назад. Итак, в бензиновой Audi A8 D2 Бак состоит из двух полостей с перешейком между ними. Вот такая вот неудобная каракатица. В нем два круглых лючка, доступ к которым из багажника. В левом лючке – поплавок, в правом – поплавок и бензонасос. Когда вы заправляете автомобиль, бензином сначала заполняется правый отсек бака, где электрический бензонасос, потом заполняется левый отсек. В левом отсеке на дне лежат специальные эжекторные насосики, работающие на всасывание от разряжения воздуха. От них трубки идут в правый отсек бака. Процесс потребления бензина происходит следующим образом. Бензонасос из правого отсека выталкивает бензин из бака в трубку. По мере выталкивания бензина создается разрежение воздуха. Благодаря этому эжекторные насосики всасывают бензин из левого отсека бака и переправляют его по трубкам в правый отсек. Обратка возвращает часть бензина, но не в правый отсек, а в левый отсек бензобака. Так происходит постоянная циркуляция бензина в баке. Обратка не случайно возвращается в левый отсек бака, хотя забор топлива насосом происходит из правого отсека. Если бы обратка возвращалась в правый отсек, как и забор бензина, то перекачка бензина из левого отсека в правый была бы только тогда, когда бы заканчивался бензин в правом отсеке. И у тех, кто привык ездить всегда на полном баке или с заправкой больше половины, постепенно, без использования, закоревала бы система перекачки. Поэтому на всякий случай бензин там гоняется по кругу постоянно – слева направо, потом насосом в двигатель и обратка возвращается влево. Вот тут-то и начинаются болячки этой системы, так как вся эта хрень очень нежная и уязвимая. Первое, Чтобы перестала работать перекачка слева направо, вам достаточно всего лишь открутить или неплотно закрутить пробку заправочной горловины. Появляется большой неконтролируемый подсос воздуха в бак, при выталкивании бензонасосом бензина нужного разряжения воздуха не происходит. И все. Ижекторные насосики, лежащие на дне левого отсека, бесполезны. А значит и левая часть бака вместе с 40 с лишним литрами бензина там тоже бесполезна. Второе. На нуле на этом автомобиле ездить нельзя категорически. Бензина должно быть хотя бы 20 литров. Хотя бы. Наелся я уже на своем опыте. Бензин у нас грязный сетки от всего не спасают, вся эта взвесь болтается в баке. Если бензина много, то плотность взвеси грязи низкая, и она успевает как-то насосом выгоняться наружу, забивая фильтр, который висит за правым порогом под машиной. Но это полбеды – поменять топливный фильтр, хоть и нужна яма или подъемник, но это фигня по сравнению с другими проблемами. Так вот, если скатывать бензин до красной зоны и кататься иногда на красной зоне стрелки, то взвесь грязи и мусора вся собирается внизу бака, забивают эжекторные насосики, и все. Трындец, у вас перекачка слева направо, работа перестает. У вас остается только правый отсек бака, то есть округлена половина его емкости. Казалось бы, пользуемся правыми 40 литрами бака и катаемся себе спокойно, но западло все в обратке. Вспоминаем, что обратка-то вся улетает влево. Вот теперь моя ошибка: не попадитесь сами. Излагаю. Я поездил на красной зоне «Стрелки» буквально два вечера, потом заправился и поехал на трассу. Машина через какое-то время стала колом. Ну, я потыркал-потыркал ключом, решил, что сдох насос. На борту не было ни вольтметра, ни проводов потыкаться проверить там нечем, да и мороз на улице – машина остыла быстро. Бензин закончиться не мог – «Стрелка»-то полбака показывает. Газ на машине тогда был еще не установлен, поэтому дождался я эвакуатора, потом уже дома стал разбираться. Снял насос, засунул в банку с бензином, дал 12 вольт. Насос заклинивший. Ладно. Купил новый. Поставил. Пока снимал и ставил, отлежал жопой в багажнике и ногами на улице на морозе несколько часов, бегая домой периодически отогреваться. На новом насосе не заводится. Думаю, может в реле дело? Лег опять в багажник. Акум тоже в багажнике, поэтому кидать напрямую 12 вольт легко. Кидаю 12 вольт, слышу – жужжит. Насос целый. Снимаю шланг обратки. Обратки нет. Снимаю подачу. Подачи нет. Думаю, бенс закончился, а поплавок завис на полбака. Бегу с канистрой на заправку. Заливаю 20 литров в бак. Ура! Завелось и поехалось. Значит, думаю, поплавок завис на полбака, бенз на трассе закончился, и я на сухую убил насос. Ладно, сам, значит, лох. Сворачиваю инструменты, катаюсь, иду довольный домой. На утро, отъезжая от двора 50 метров, херак машина колом становится. Японский городовой. Неужели сдох насос дешевой марки «Патрон» за 30 баксов? Кидаю 12 вольт – жужжит, но опять нет ни обратки, ни подачи. Куда делась вчерашняя двадцатка бензина? Я скатал от силы литров 5, пока катался. Оказывается, пока я поездил на красной зоне, я засрал эжекторные насосики. Перекачка слева направо работать перестала. На трассе я укатал правую часть бака. Поплавок из левой части бака показал, что топливо пол бака, а реально в правой части, где насос, было пусто. Я пока тыркал и пытался завестись, убил насос. Во дворе поставил новый, плюхнул 20 литров и поехал. Пару-другую литров бенза съел, пока катался. Остальное обраткой улетело в левую часть, поэтому на следующее утро я опять стал колом. Слава богу, хватило мозгов не тыкать ключом зажигания, а сбегать снова с канистрой на заправку. Теперь есть два варианта решения вопроса. Первый вариант – слить бенз, снять кардан, снять бак, достать всю эту паутину шлангов, чистить эжекторные насосики и ставить все обратно. Ну, или если не снимая бак, всю эту хрень доставать, корячесть лежа в багажнике. Второй вариант – приподнять лючок с насосом и перекинуть шланг обратки, чтобы он возвращал бензин не в левую часть бака, а в правую. Тогда про левую часть можно забыть, а пользоваться только правым, правыми 40 литрами. Ну а пока я заправляю бак до полного и скатываю не больше 30 литров, потом опять дозаправляюсь до полного. Это хрень полнейшая, но пока меня это не напрягает, так как теперь установлено газовое оборудование и бензин мне сейчас нужен всего несколько минут в день, пока я погреваю перед переключением на газ. В таком режиме этих 30 литров бенза мне хватает на несколько месяцев. Снять бензонасос. Это целое искусство, не зная, как это делать или ничего не получится, или обязательно отломаете седло чашки бензонасоса или, что еще хуже, отломаете сосок на чашке, куда шланг переброса топлива подключается. Процесс снятия и постановки насоса усложняется тем, что задние сиденья не складываются, а лючки расположены довольно близко к спинкам сидений подробно описывать как снять и поставить обратно не буду есть хорошие люди которые уже это сделали отсняли на видео и выложили в youtube молодцы мужики спасибо если бы не вы я бы точно отломал там седло или сосок я и так отвозился прилично по времени делая все медленно и методично но все обошлось без потерь кстати даже в баках где простая система подачи и возврата топлива все равно рекомендуется оставлять в баке не меньше 20 литров во-первых, в каждом бензонасосе перед его заборником всегда установлена очистная сетка, чтобы не забивать насос. И если мало бензина, то вся грязь сосредотачивается на дне и забивает сетку очень быстро. Бензин через нее проходить начинает нелегко, а с усилием, да и то недостаточно. И ваш бензонасос из бензонасоса постепенно превращается в компрессор сжатого воздуха, постепенно сдыхая, работая на полусухую. А во-вторых. Насос во время работы нагревается, и бензин ему нужен еще и для охлаждения. Желательно, чтобы всегда насос был полностью погружен в бензин, тогда теплоотдача максимальна и износ насоса меньше. Так как в баке погружной насос установлен вертикально, и его нижняя часть приподнята относительно дна бензобака на пару сантиметров, то чтобы полностью насос был погружен в бензин, надо, чтобы бензина в баке было минимум сантиметров восемь. И те, кто приезжает на заправку на пустом баке и заливает десяточку доехать до дома, учтите. Это у вас в ведре 10 литров – это много. А когда это ведро влить в бак, то в баке это ведро бензина размажется по дну бака, и его там не видно не будет. Бак-то плоский и широкий, в отличие от ведра, которая узкая и высокая. Поэтому те, у кого баки по 60-70 литров, оставляйте в баке минимум 20 Таким макаром вы прилично продлите жизнь бензонасосу. Все, что хотел сказать про бензонасос и систему бензобака a 8D2, сказал. Удачно вам пользоваться вашими машинками. Ни гвоздя, ни жезла. До новых встреч. До свидания.